Алла! Конец! Давай! Ну, они там пиздят как-то блядь. Блядь! Ебать вы крать! Еба вы прыгаешь! Молится, чтобы боги тебя прикончили и меня. Ну, по крайней мере, я так думаю. Знаешь, что этот уровень охуенно, потому что музыка, блядь, охуенная. Ой, бля Нет, на прошлом уровне была музыка охуенная. Вот там, там блядь, как одна музыка. Ну да-да-да, про говно тоже. Гнулись нахуй, иначе я взорву всех. Звук, блять, как будто педы нахуй летят. Мопед, мопед, мопед. Кто-то там убежал, сука. О, ты смотри, чувак. Ты видел кто-то был, блин. Пиздарики одному, пиздарики второму, пиздарики ни хуя, пиздарики третьему. Ебать ты кульфу нахуй. Приём, Ух, смотри, кролик. <смех> Что ты... <смех> А это нашел эти. <с correlation> ну заец покади, конечно первый. только попробуй. Ну Я просто хочу посмотреть, что ты будешь, что будешь делать с ним, Найр. Оп. Сука, что это за хрень? Забыльни сам. Забыльни его сам. Нет, заяц, блядь. А где заяц? Где заяц? А где заяц? Где заяц, блядь? Этому вообще похрену. Он, сука, ходит, а у нас тут, блядь, война нахуй. Этот мне ходит, а этот ходит, мне. ему похуй, а тут война, блядь. Сюда, сюда, сюда, ему абсолютно похуй на то, что там, блядь, стреляют, э, пухают, рыгают, и я не знаю, что еще делать. Не знаю, что еще делать. Да, тут умеют пухать, блядь, я не знаю. Смотри, смотри, смотри. Ой, мигуя себе, набросается вещь. ха ха ха ха ха Скажи, что еще хорошими вещами, а то еще плохими, бляха, мухотипа диуда, клич. Ну и там точно понадобится, да. Сука. Что? Я больше не иду в Макдональдс, это хуйня, блядь. Они взрываются! Блять, Кона, почему они делают в Японии, а, сука? Вот объясните мне, пожалуйста. Блять, Япония страна чудес, блять. Они чудеса. чудеса, здесь. Сука. Смешные, как шарики, ебаные смешарики. вообще то патрон. Мисс патрон вообще-то я сохуй знай что? Ой, блять! Никогда не знаю, что тебе попадешь. Блять, такой хиней я сейчас несу, блядь. Не только до германская как пуршака. О, this is good! FANTASTIE! Ты вы же, блядь, в Японии куда он падает и сука сука фризы фризы от чего ж вы так фризите игры сколько много компьютер не выдерживает сука <связывается> <связывается> сука, не могу, блядь. А Чему нам зацепить? еще ракете? Ракеты не дали, да бы тут станическая сила, сука. Ну или хотя бы попугайчиков. Ну да, попугай Кеша ищет приключения на свой жопу, блять, да. Все. <связывается> <связывается> О. <связывается> Это за, за пестуник, да какие-то драконы, блять, что это? <свес>